Я люблю тебя 24 часа в сутки. Каждое мгновение моей жизни наполнено мыслями о тебе. Хочу оказаться в твоих объятиях. Ведь рядом с тобой я чувствую себя в безопасности. Чувствую себя самой счастливой девушкой. Потому что ты самый лучший мужчина по всей вселенной. Суэты. Вернись Важные слова Между ушами мосты